Всем привет и приятных выходных! Добро пожаловать в мою оранжерею! Уже месяц прошел, как я снимала свой обзор по растениям. Ну, с каждым днем все меняется, тем более и солнце уже начинает греть, и день уже прибавился намного. И растения, конечно, это очень хорошо уже замечают. Вот об этом сегодня и поговорим. Я то есть покажу вам свои растения, какие у них изменения проходят, кто у меня цвет набирает, кто почки выпускает, в общем, вот такие всякие цветочные дела. Ну вот на моем балконе, как скажем, появилась грициния. Она у меня, конечно, давно, я ее заказывала через интернет, еще, наверное, ну, наверное, уже с этим годом три года назад. Я ее, она у меня на зимовке была в гараже, я ее полностью все обрезала, и вот она буквально, знаете, неделю, наверное, вот после этой зимовки, посмотрите, как быстро дала листву. Я, конечно, ждала от нее цветочных почек, но она у меня опять погнала листву. Никак не могу добиться, конечно, ее цветения, потому что в квартирных условиях на нее постоянно нападал клещ. И вот эти листья были такие нехорошие, я их убирала и делаю вот так вот в кубовую, в общем-то, и шло. Но вот сейчас после зимовки, я думаю, может быть, все-таки она весной что-то заложит, почки цветочные. Не знаю даже. Вообще она у меня, конечно, переедет. Сейчас потеплее будет. Я ее выставлю вообще на веранду. А на лето я ее на улицу выставлю. Но у нас, конечно, не позволяет климат, чтобы она росла у нас. Она у нас расти не будет на улице. Потому что у нас все-таки морозы у нас существуют и как бы, замерзнет. Тем более мы здесь как бы не на всю жизнь остаемся. И потом выкапывать ее. То есть вот пока она у меня в горшочке. Ну, вот мой опять абутилон, конечно, разросся опять нереальных размеров. Если кто следит за моими видео, то знает, как я его обрезала очень сильно. И вот после обрезки, посмотрите, опять он как у меня вырос. И у него вот сейчас, его если обрезать, мне жалко, потому что у него вообще все в цветах. У него прям закладываются и везде, он начинает цвести уже. То есть он только начинает, а летом, конечно, и к весне будет обильное цветение. И мне его, честно говоря, жалко. Но там опора стоит такая низенькая. Конечно, нужно поменять опору и как-то его закрепить. Ну, практически он стоит, ну, чуть-чуть, наверное, она поддерживает. Он самостоятельно, в общем-то, стоит. Я просто ветки тут, его же, собственно, где-то за ветку зацепила и его собрала кучкой. Убрала его от окна, потому что он перекрывал уже освещение другим растениям. В общем, сделала небольшую перестановку. Ну, у меня абутилон стоял вот у окна. Я их поменяла местами с замякулькасом. Поставила туда замя кулькас, конечно, кое-как его туда передвинули. Потому что он тоже весь раскидистый. Тоже сейчас потеплее будет, он переедет. И вообще у меня многие цветы переедут на веранду, на летнюю. Прям не дождусь уже. И здесь совсем недавно я ездила в цветочный магазин, в садовый центр. И там увидела цикос, я в сообществе выставляла фотографию. Так вот, я прям удивилась, там он, в принципе у него листья максимум вот такие, наверное, как вот у меня, вот эти средние. Их немного там, листьев-то, ну, шишка чуть побольше, я бы не сказала, что намного больше. И стоит он, конечно, видели, да, 16 тысяч. Я просто подумала, сколько же мой-то будет стоить. У меня листья-то по метр сорок один. Да Такое еще. Такие, смотрите, они какие жирные такие. Прям. Просто его, в общем, прет здесь, Это, видимо, прожектор на него повлиял. Потому что солнца-то еще как бы такого и не было еще. Сейчас он стала попадать. Ну, я думаю, по весне он меня порадует. Может быть, еще ярус вести. И вот я, кстати, его, если заметили, перевернула. Я его так-то поворачивала, но все равно он наклонился у меня вот в ту сторону. Ну, как бы в эту сторону я просто поменяла. Тянулся к свету больше и завалился немножко. Но я думаю, что со временем он их это, выправить нельзя. А это вот тоже родственник цикаса замия. Кто помнит, тоже я ее в таком плачевном состоянии-то купила. Ну вот она у меня цвела. Но у меня еще ни одной веточки она не выпустила. Но я, кстати, заметила, что она вот эти вот места, вот, вот эти вот, у нее прям вот эти вот толщила она. Ну, думаю, по весне она меня порадует, конечно. Ну, плюмерия у меня, я такую мягкую зимовку-то устроила, она у меня лысая простояла, в общем-то, и сейчас вот с появлением солнышка, вот видите, у нее прям листья такие полезли, хорошие, такие зеленые, я ее каждый день стараюсь опрыскивать, клеща пока не замечаю. Хотя я припаслась уже препаратами хорошими. Как только я что-то замечу, я сразу буду обрабатывать. Но ну, может, конечно, сейчас у нее больше зелени будет. Я ее даже если клеща не увижу, я ее все равно обработаю для профилактики. Потому что этот препарат, он, как сказать, не то, что как фитовернут, вот его обработал, он подействовал сколько-то и все. А этот препарат длительного действия, то есть он как бы попадает в клеточки листья, растения. И там находится ну, до несколько месяцев даже. Шуфлера Амотэ у меня радуется, тоже весне выпустила листик. И там смотрю, что скоро выпустит еще один листик. То есть сегодня вот пасмурно, а если вот ясный день, то в это время, конечно, и солнышко -то попадает сюда очень хорошо. Красавица моя. Вот видите, какие листья у нее красивые. И моя девочка папая наконец-то у нее, посмотрите, у нее начали вот здесь пробиваться почки, прям. Я думаю, что боковые вот пойдут, и она будет пушистая еще, ну, может быть, это и цветочная, я не знаю, ну, вот что-то она решила у меня порадовать верхушка у нее как бы так себе замерла, а вот здесь вот почечки полезли, вот здесь вот прям вообще хорошая почка видно, вот почка, вот ну, в общем, елистия были смотрю, что там пробиваются зеленые почки. Ну, мой Стефанотис, он, конечно, тоже за зиму за это отдохнул, я ему обстригала побеги, вот, хотя вот эти побеги тоже нужно обрезать ну, я думаю, что он тоже у меня сейчас летний период к весне зацветет Мандарин у меня почувствовал весну, у него прям появились новые побеги везде, прям везде, тоже выставлю его на веранду, там больше света, конечно, и солнца больше будет, она полностью стеклянная, большая, и очень нравится место свое расположение, вот, которое фикус у меня занимает, его просто прет. Он, у меня листья такие прям и крупненькие, такие красивые, без всяких повреждений, вот нету кончиков плохих, очень в прекрасном состоянии. Ну вот моя китайская роза, гибискус как очень сильно распушился вообще просто. Сейчас, думаю, тоже он нарастит себе побеги и будет закладывать бутоны. Он у меня, в принципе, цвел хорошо, но я его вообще обрезала очень сильно, очень сильно. Ну вот появился наконец-то и директор оранжереи, потому что слышит, что тут снимается фильм и тоже захотел поучаствовать. Это моя вилка большая, с прививками, которая, вы вот видите, вот у нее одна прививка. У нее прям листья отличаются. Видите, как хорошо. И я вам хочу показать место прививки. Смотрите, очень срослось все хорошо. Видите, как? Это вот одна прививка. Я думаю, сейчас тоже, она тоже у меня поедет на веранду, в самый светлый угол солнечный, чтобы зацвела. И сейчас я вам еще вторую прививку тоже покажу. Вторая прививка. Видите, вместо, сре... вместо прививки вот так стянулось, что я не могу даже понять, где оно сама даже не вижу. В общем, теперь я жду, когда она мне зацветет. И, конечно же, у меня там же еще есть сорта бугенлили. Я, конечно, еще хочу в разных местах еще другие сорта привить, чтобы она у меня прям такая пестрая была, красивая. Тем более, у нее, смотрите, сформированный какой-то красивый идет стволик голый. Я специально, она, кстати, очень много мне там дала почек всяких, такая поросль пошла зеленая. Я это все, конечно, ей убрала. Я хочу, чтобы вот она была голенькая здесь, а здесь вот именно такая вот, Зелененькая масса была. И антуриумы, конечно, мои красавцы тут стоят. Они тоже чувствуют весну уже, на них попадает солнышко, когда оно есть. Вот цветочки уже полезли. Новые листья также выпускают. В общем, чувствуют себя отлично. Это мой спатифилум. Это, кстати, вот два маленьких садилы в один горшочек. И вот так вот он хорошо у меня прям вырос. И цветет. И вот мой большой спатифилум. У него, посмотрите, сколько цветов-то полезло. Здесь цветочек вот здесь распустился. Вот здесь цветок скоро распустится. То есть у него он погнал цветы и листья новые. Прям вообще такой кустик красивый. Здесь вот у меня на окне. Ну, бугенвилье у меня, видите, уже все у них вот на концах вот этих веток. Я их специально такие вырастила. Захотелось, чтобы они свисали вот так вот, бутоны. То есть вот здесь розовая махровая у меня зацветает. А здесь у меня такая персиковая Бугенвиля тоже зацветает. То есть здесь трахилосперму у меня. Тоже бутончики закладывает. Вот я прям вижу, как бы рост пошел. Я его здесь тоже хорошо очень так обстригла, потому что он у меня такие плети большие на выдавал В общем, я их обрезала. И вот здесь вот смотрю, у него это... Он такой распушился, хорошенький, в общем. А это вот моя пуансетия красотка. Это у меня из последних новиночек. Ну, красиво очень, радует глаз. Ну, про свою полку и про одежду, я недавно снимала видео, как я их поливала, обрезала. Я, конечно, вот после того видео еще и еще раз их обрезала. То есть вот эти стоят у меня вообще, они были такие же длинненькие все. Обрезала всех, не хочу, чтобы они вытягивались, пусть они толстенькие лучше будут, а зацвести успеют, они все еще маленькие не зацветут. И у меня постоянно в комментариях пишут, продаю ли я одешки что у меня их там много. Нет, я их не продаю, я их для себя выращиваю. Просто в будущем-то у меня планы ого-го какие. Так что хочу, чтобы было много жопастиков, и я знаю уже, как я их куда поставлю. И здесь, кстати, я тогда укореняла черенок. Вот видите? Полезли листочки. Ну, здесь тоже мои, вот, они подрастают. Вот здесь бугинвили у меня: кофейные деревца. Мои. Тоже, кстати, кофе поправился. Прям хорошо. Смотрю, стало расти. Листья хорошие стали. Как у меня тогда проблемка была. Сейчас, вроде это, проблемы нет. Ну, не знаю, как в будущем, что. А вот, кстати, Гуанабана. Вот я тогда вот видео у меня есть, как я ее. Сажала, Сейчас я ее достану. Она у меня всю зиму, за всю зиму вообще не выросла ни на сколько. Вот сейчас с приходом уже все равно же весна, да, чувствуют, уже растения стали просыпаться. Вот сейчас только а, увидела, что листочек вот новый появился. А так вот как в одной паре простояла. Ну я ее так дозировано поливала, просто вижу, что она вроде листья не скидывает, но она на отдых у меня он ходил. А сейчас вот я смотрю, у нее рост начинается. Моя красоточка Дуранта, вот видите, какой кустик разросся с одного черенка. Я ее ну тут вот прищипнула, конечно. То есть весной, думаю, она порадует меня своим цветением красивым. У меня окно в ванной комнате. Здесь у меня диплодении стоят на окне. Диплодении она тоже начала опускать побеги И я смотрю, что она там уже сразу на них закладывает бутоны. Там длинные побеги, их просто не видно. И здесь у меня находится азалия, потому что здесь такое прохладное, в общем-то, место. Азалия у меня тоже вот здесь бутоны заложила. Вот один кустик. Ну, как-то вот так вот. Ну, зима, конечно. Зима, конечно, сказывается на растениях. Они как бы такие как в полуспячке какой-то находится. Ну, там позже, конечно, сниму отдельное видео по моим новинкам, которые я сажала семенами, растения там, эустома у меня, она, кстати, зашла вся до единой семечки, я прям очень рада, конечно. Такая маленькая-маленькая прямо стоит, но я уже ее открываю на день, до солнышко, то есть она подрастает, стоит она у меня под фитолампой, они все у меня стоят там под фитолампой. Петунья тоже взошла, но ну, там семена староватые, конечно, были, я уже посадила, но они не все у меня взошли, но которые взошли, они тоже растут, и что я сажала? Африканское тюльпановое дерево, ну, конечно, там еще пока ничего, тишина, и индийскую Лагерь лагерстримию посадила, сирене индийская, она тоже еще не взошла. Про это я сниму отдельное видео потом по своим. Когда они будут у меня уже проклюнуться или не проклюнуться. В общем, ждите. Будет скоро видео. Потому что там некоторых надо уже пикировать в отдельные стаканчики. У них уже по два листика. То есть, вот так вот весна чувствуется. Все растут. Все хорошо. Увидимся в следующем видео.